Привет! Ты на канале Magic Pets. Я киса Алиса. А это Псели. Приветик! Привет здрасте! Я Эйвен, а я Софи. Обязательно подписывайся на наш канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. А, а я Миша. Лайк. Ставь э, лайк, лайк, вот. А, я покемон Юмичу. Пиши нам свой комментосик, потому что он попадает в видосик. Mm -mm -mm. Юми опять выдает странные рифмы. Короче, у нас есть еще другие каналы, и на них тоже выходят видео. Поэтому обязательно сходи их потом и посмотри. Наш семейный канал Magic Family И канал наших хозяек Яня. Мэджик. Короче, мы ссылки на видео оставим вот там внизу. Потом обязательно сходи и... Э. Посмотри, понял. Ребят, а вы вообще в курсе, что у Лани э -э, лайки больше 250 тысяч э -э, подписчиков? Че, серьезно? Э -э, круто. А у нас еще э -э, не так много. Ты хотел сказать, у нас их вообще нет, Эйвен. Надо просто больше нас снимать туда видосиков и попросить всех наших подписчиков, мэджиков, которые здесь, подписаться на нас там. Пожалуйста, подпишись на нас с лайки. Пожалуйста. Подпишись же, да? Подпишешься. Аня, иди-ка сюда, слушайте, я че, обраб, что ли? Че такое, че случилось? Аня, ну-ка, поставь в описании к этому видео ссылку на скачивание лайки, чтобы ребята подписались. А ты так нечестно, у тебя там так много народу Окей, okay, вы называетесь Magic Pets. Вот эти циферки это ваш лайк айди И между прочим у вас уже галочка и вы премиум влогер Окей, okay, готова ссылка на скачивание в описании А вот и ваши видосики в лайке Правда маловато пока А звали-то вы меня зачем? Мы хотим снять туда новый ролик Потому что мы снимаем туда крутые видосы Так что обязательно подписывайтесь на нас, лайки А ты на меня сейчас будешь помогать эм, Ну хорошо, правда я снимала туда давненько Там наверное куча новых функций Надо все вспомнить и разобраться а чем это у тебя? Ну-ка, ну, -ка, ну -ка, -ка, я его погрызу. Алис, отпусти мой палец. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Короче, это наша страница. Сверху на главной можно позырить наши подписки. Да, это что-то вроде ленты, типа. А вы вообще ребятам сказали, что это такое? Ань, да, все знают. Ну, мало ли. Это такая крутая приложуха, где можно мутить крутые видосы со всякими спецэффектами. Загружать их туда. И это типа уже как соцсеть. Четко там не делают. Там еще можно посмотреть популярные видосики в лайк. Можно даже посмотреть, кто поблизости от тебя снимает. Там даже есть прямые трансляции. И можно посмотреть уведомления. Так. Ок, ну уж это-то я знаю, ну что вы прямо. Хватит болтать! Давайте уже видос снимайте, ааа, А, Заколебали. Ань, слушай, а помнишь, ты делала такой видос? Где, типа, мое лицо но в теле ребенка? Помнишь, как ты это делала? А, так это тоже такая штука есть в лайке. Короче, там есть вкладка такая, супер, называется. И в ней куча всяких готовых проектов вообще на любую тему. Так, всякие экшны, танцы, приколюхи, куда можно вставить любое лицо или, например, ваши мордашки. Берем, например, вот этих двух чуваков, нажимаем создать и просто заменяем изображения вашими. Там надо немножко подкорректировать под размер, и в итоге получается, что Миша и Эйвон танцуют. Там очень много таких разных проектов, куда можно вставлять именно фотографию или лицо свое. А можно меня куда-нибудь вставить? А, а я уже вставила Юми. Супергероев? А, ага, почти. Что это типа я чуть-чуть обезьяны что ли? Ну, Короче, там полно разных этих проектов И реально можно от души повеселиться Чего там только нет И романтические тоже есть прикольненькие всякие Не только смешные А еще, пупсики, тут есть такая прикольная тема Танцы Я сейчас вас незаметно сняла Сейчас добавлю музыку Посмотрите, что получится Да, уши, они очень смешно, да? Вообще, капец ну, А вообще, конечно, с этим чуваком можно прикольный танец снять Их там много разных Или вот с этим вот Давай, Софиш, танцуй. Так, танцуй как пчела, нормально, да? Да. Я тоже хочу танцевать, как покину. Ой, я не могу. Блин, а прикольная штука-то. Ань, а давай это, маски попробуем. И эмоции всякие, их там так много. Да там вообще столько всего. Ну, все мы не перепробуем, ну давайте. Тут просто нереальное количество стикеров. Ну, типа, как маски, и они делятся на группы. Есть просто ход типа, горячие, избранные, новые, милые, модные, крутые. Фестивали тоже, очень много всяких разных прикольных масок. Цветные волосы. Надо, кстати, сейчас попробовать. Озорные, ну, всякие масочки. Посмотрите, сколько их много. А еще магический контроль. Разделение, ща погодите, можно я цветные волосы попробую, да? А не лишь бы цветные волосы на себя напялить Да, не зря Жена так любит парики Это типа что, снежная королева? Прикольно, что в этих масках можно видосы снимать Ой-ой-ой, мама, а по-моему тебе идет Да вообще целые войны монтировать О, вот эти классные мне нравятся А мне зеленые вот эти нравятся Ань, ну тогда уж попробуй эти сиренево-синие Ты же даже баллончиками так красилась Мы в инстаграме фотку видели да, тебе бы пошло, мне кажется. По-моему, это надолго. Ань, может, уже хватит, а там мы слишком много. Мы что, все будем пробовать? А интересно, на нас сработает? Ань? Упс, Софи, кажется, у тебя синие уши. А теперь красно-розовые. А у меня какие? Юмич, ты сейчас зеленая-голубая. А сейчас вы с Мишкой мигаете сиреневым. О, Миш, по-моему, тебе идет синий-розовый. Только меня красне надо. И вообще зависи на этих цветных волосах. Эй, ну мы же девочки, нам же хочется посмотреть. Ой, Эй, вот это поворчон. Ой. Да уж. Ань, ты там показывала такую штуку, типа дождь. А давай ней на нее. Окей. Ура, ура, ура. Грустненькую песенку, пожалуйста. Ладно, ладно, хорошо, давайте вставайте. Окей, тут такой эффект, типа идет дождь, и тут уже наложен трек автоматический. Давайте делать очень грустные морды, все плохо, типа. И зонтики тут пошли. Капли дождя, короче, окей. Ань, ты обещала взрыв добавить. Окей, очень в тему, конечно, но давайте бахнем. А теперь заменим музыку. Так, найдем в грустном. Егор Крит, не могу, отлично. Шикарная картинка. Взрыв, Егор Крит, дождь и грустные вы. И зонтички взорвались. Прикольно, что эффекты можно соединять, они одновременно работают. Да. Ань, а давай клубничок заснимем, а? Что тут происходит? По-моему, очень даже клубненько получилось. Сейчас я еще из фильтров э, какой-нибудь поярче, поконтрастнее выберу. Кстати, к любому видео можно этот, эти фильтры применять, их там очень много. И еще любое видео можно замедлить, ускорить или вообще перевернуть обратно. Ну, ок, у нас и так эффектно получилось. Лайки еще полно всяких масок, только они для двуногих. Да, на нас они почему-то не, не надеваются. Зато вы, когда будете снимать видосы, можете все их попробовать. Да, там их просто тысячи. На любой вкус. На любой вкус и, и цвет. И они все такие прикольные и разные. Да, жалко на песиков они не надеваются. Ой-ой-ой, мамочки, это что такое? Я не могу вот жрать. Ребят, смотрите, а на Мишку-то яйцо на секунду прицепилась. Смотрите, ребят, тут в стикерах есть такая вкладка разделение. И тут есть несколько эффектов, как типа можно разделять экран для своих видеороликов. Напополам с разными цветами или вообще вот так вот на три части. Три софиши в одном кадре. Нормально. Три моих морды, да? Да, так, какие еще есть варианты? О, это даже что-то космическое, по-моему. Ой-ой-ой, а еще, ой-ой-ой, как прикольно, смотрите. Еще и на четыре части, и он как калейдоскоп. А еще есть вот такое классное разделение, как будто зеркало Мне кажется, если снимать какой-нибудь клип лайк, -like, было бы прикольно в таком фильтре снять Еще есть вот такая штука О, типа пока 18-й, привет 2019 Ой, а вот этот змей-горыныч смешной, как будто у всех несколько голов Точнее, одна голова вверх, другая вниз А вот этот калейдоскопчик очень прикольный Может его снимем, подписанку какую-нибудь? Да, давайте, сейчас я сниму ваши головы просто калейдоскопные в кадре, разные ракурсами и всех по очереди будет... Ой, я не могу, какие у вас смешные мордашки. Будет очень прикольно. Так, сейчас надо музыку выбрать. Может хип-хоп или русский хит? Что тут у нас есть? Витаминка. Тима белорусских. По-моему, отлично подходит. О, шикарно, мне очень нравится. Какие-то гопицинации просто. М -м -м -м. Классно. Мне тоже нравится. А давайте еще на это наложим светофильтров каких-нибудь. Там, типа, нужно выбирать светофильтр и удерживать то количество времени, которое тебе надо, чтобы он был на видео. Смотрите, мы прям несколько штук самых разных сделаем. И мигающих, и цветных, чтобы уже совсем трэш получился какой-то. еще кусочек. В общем, я заполню полностью все видео этими -это фильтрами. Трэшить так трэшить, Ань, давай. Не знаю почему, но мне это нравится. Кстати, Ань, давай на этом видосике сделаем и обложку, и название. Да, хорошо. Хэштеги попозже заполню. Нажимаем сюда. Так, для начала выберем обложку. Обложка выбирается типа из кадров, то есть э, не только вот эти, на которые я нажимаю, но можно прям вот двигать потихонечку и ловить э, подходящий. И когда ты вот так вот двигаешь, у вас появляются Такие смешные морточки, которые, мне кажется, можно резать на картинке, на обои просто. Это очень смешно. Реально очень классно и очень сложно выбрать обложку, потому что каждый кадрик, он, он просто такой, посмотрите. А, я не могу. Ладно, окей, давайте выберем самый необычный такой со вспышкой, чтобы непонятно было, что это. И в названии запишем витаминка. Очень милая витаминка. Да уж. Это просто капец. Короче, лайки можно делать, не только прикольные вдосы. Да а как насчет того, чтобы вас снимал Спанч Боб, а, ребята? Не я а Спанч Боб. Блин, прикольно, это и Модди, да? А ты голос на, на Спанч Боб у тебя не похож. А как насчет такой киски с? <связывая> Аня, покажи что супергерои. Да, это были эмодзи, и там их очень много самых разных. То есть, вместо твоей головы появляется голова какого-нибудь персонажа. Ну, с супергероями, по сути, то же самое, только это супергерои. Какой я супергерой, кто-нибудь знает? Это же да-да-да, тихо, Эйван, не говори, пусть ребята сами догадаются. Прикольно, если эти персонажи будут снимать клип. А суперсилу покажи. Ух ты, классно. Эти эффекты суперсилы управляются ладошками. Не, Миш, там разные есть. А много там разных суперсил? Только, Софи, что ты никогда не перепробуйась. Ребятки, давайте попробуем в стикерах мода Всякие фильтрики на вас, которые вам подходят Не масочки, смотрите, тут есть даже как будто старое кино Смотри, Софи, такая клубная штука Ты можешь мигать разными цветами, прикольно Только я? Нет, ну все, конечно же, Юми Чу, это такой фильтр А еще в разделе крутой мне нравится такая вот звездная пыль, прикольно Можно видосик снять вот такой вспышечкой от фотоаппарата Или с uh, кучей формул, знаете, помните, такой мем, по-моему, есть Аня, давай снимем видос с моими пузырями А я уже снимаю Погнали! Эйвен, я тебе сейчас за ногу укушу, танцуем. А-а-а, ч-ч-ч-ч делать? Ну это желайк, Миша, ну делай что-нибудь. Мы же потом типа музыку наложим, да? Кстати, по поводу музыки, ее здесь очень много. Она самая разная в самых разных жанрах и даже подобрана по темам. Давайте вот выберем что-нибудь динамичненькое. Короче, мы берем музыку и накладываем ее на видео, которое мы сняли. Причем видео не обязательно должно быть в один кадр, как у нас, а его можно монтировать, то есть снимать кусочками. Слушай, это вот был этот магический контроль. Что такое магический контроль? Ну, он вам не совсем подходит. А покажи. Кстати, в некоторых шаблонах, в стикерах музыка уже заложена с самого начала, но ее можно менять. Смотрите, маги контроль вот например такие перышки написано покажите ладони я сейчас сниму и пожалуй наложу какую-нибудь другую музыку и вот что получается я типа могу управлять вот этими перышками ух ты это прикольно и что там все такое серьезно, да? Да, там очень много разных фильтров я видела. Не фильтров, а стикеров. Ну да, там можно снимать самую разную магию. Лайки столько всего и столько самых разных эффектов и всяких прикольных штук. Шаж глаза разбегаются. Очень много всего прикольного можно делать. Да, уж тут реально очень много всего. Не знаю, за всю жизнь можно все это перепробовать? Нам бы хоть что-нибудь простое попробовать с вами. Мы же Magic Family, вы же Magic Pets, я же Any Magic. Смотрите, тут есть магия музыки. Попробуй какой-нибудь эффект Вон на его пока не ссыхаются. Ну это типа прям такой совсем готовый шаблон? <смех> Ребят, я вас засняла. Но в него можно добавить какие-нибудь доп-эффекты. Тут их, кстати, тоже очень много. Выбирай-за-выбирайся. Ну, ок, вам подходит вот этот. Friends Forever. А еще там можно светофильтры разные выбирать. Да, и взрывы добавлять. Ну, это попозже. Сейчас добавим текст, напишем Эйвен и Софи, брат и сестра. Оформим его как-нибудь вот так. Окей, вот такой вот, по-моему, очень миленький видосик получился. Ань, там еще фильтры есть. Ага, очень много разных цветовых фильтров, ну, ладно. Так, все, я публикую. О, вам левел повысили. Ух ты, и получается за видосы левел повышают. Там, кстати, можно сделать видос вообще прямо из фотки. А, вот, самая первая вкладка, фото, видео, открываем. Ага, вот у нас тут открылся, типа, пример. И там можно выбрать настроение. Партии, печаль, селфи, радость, романтика, одиночество. Ну, окей, какое настроение выбрать? Там у каждого настроения есть не один, а по несколько аж эффектов, понимаешь? Софи, да у меня глаза есть вообще-то, я вижу, и вообще я не отсталая как бы. Я предлагаю настроение радость. Цвет настроения радость. А давайте тогда эффект любовь. Теперь музыку надо выбрать. Музыка тут, кстати, тоже по настроению предлагается. Ань, давай, Алена, свет с мальчиком из Питера. Окей. Юми, а почему это? Она мне кое кое ко о ком напоминает. Кстати, там можно к эффектам добавить ее текст самой песни в видео. А можно цитату какую-нибудь добавить? Причем они там по темам распределяются. Не надо нам это ничего, фотку лучше надо добавить. Я так и не поняла, кого эта песня Юми напоминает. А я, кажется, поняла. Только Питер здесь причем непонятно. А вообще как бы у Юми особо много мальчиков-то было. Ой, все, я устала выбирать фотки. Пусть будет это. Короче, лайки автоматически сделал прикольный видосик из одной фотки. Окей, продолжить. Сейчас обработается. Ань, а давай сразу я опубликуем в наш аккаунт. Как скажете, ребят? Короче, здесь все очень просто. Я добавила все подходящие хэштеги. Ваше видео отправляется. Все? Готово? Это слишком круто. Прикол, пока мы тут снимаем видео, на вас уже подписалось несколько человек. Снимайте тоже свои ролики в лайк, ребята. Что вы у нас супер творческие, оставляем вот там внизу ссылочку. И мы очень надеемся, что вы подпишитесь на нас лайки. Так что скачивайте его именно по нашей ссылке, которая вот там внизу, а не по какой-то другой. Потому что тогда, благодаря вам, у нас будут э, бонусы. И мы сможем снимать чаще и прикольнее. А еще внизу в описании будут ссылки на ролики на других наших каналах. Обязательно сходи и посмотри. Там очень интересно. А ты, скорее всего, не видел. Короче, иди смотри и скачивай лайк. Подписывайся там на нас, снимай свои крутые видосы. Хм, пойду-ка я тоже себе чего-нибудь в лайк сниму. Вперед, Мэджик.